Добрый день, дорогие друзья и уважаемые любители числовых лотерей. Меня зовут Сергей, я представляю команду лотерейного аналитического сервиса Epicurica. И сегодня мы начинаем цикл видео под общим таким названием «Как раскрыть секретный код лотерей и выигрывать чаще». Вы видите, что секретный код, слово «секретный код» — это фраза взята в кавычки. Это означает, конечно, что здесь не пойдет речь о какой-то магической комбинации, которая позволит всегда выигрывать. Здесь речь пойдет лишь о том, каким же образом можно, основываясь на знаниях статистики, математики, теории вероятности и ряда других областей современной науки и технологии, каким образом можно повышать шансы на выигрыш в разных лотереях. Первое видео, которое мы комментируем сегодня, представляем вашему вниманию, оно будет посвящено так называемому индексу редкости комбинации. Мы дальше очень подробно разберем, что это такое, как и самое главное, как этот индекс сделать. Да? Это инструмент, который позволит вам, если вы его сделаете, более точно и предсказуемо понимать, насколько данная комбинация, на которую вы хотите сделать ставку, она вообще вероятна к выпадению. Да? И, соответственно, научитесь отбирать те комбинации, которые наиболее вероятны для данной лотереи, чтобы э, на, на них ставить. Таким образом, вы сможете увеличить шансы на выигрыш. Но об этом чуть дальше подробнее, а сейчас э, наверное, начнем с такого более общего вопроса, который в той или иной степени, но интересует всех любителей числовых лотерей, всех игроков а, и все на него ну, им приходится в той или иной степени ясности отвечать. Вопрос можно ли гарантированно выиграть в лотерее? А, но, ну, к сожалению, мы должны признать, что на сегодняшний день нет такого способа, который гарантированно бы позволял выиграть в лотерее, поскольку лотерея по определению это игра основанная на случайности. Поэтому если вы а, имеете возможность выиграть в какую-то лотерею гарантированно, это означает, что а, либо это не лотерея, либо она проводится по каким-то мошенническим правилам. Да? А, и вот отвечая на этот вопрос таким образом, что нельзя выиграть гарантированно, все-таки необходимо добавить, что можно значительно повысить свои шансы на выигрыш, если знать определенные закономерности, по которым числа в той или иной лотереи выпадают. И тогда возникает все-таки самый главный вопрос, а как научиться выявлять такие закономерности, как научиться их видеть, выявлять и дальше использовать. Вот если вы посмотрите внимательно интернет по, этому, по этой теме, да, вот по теме предсказания алгоритм, то вы сможете увидеть две основные групп, группы способов, каким образом люди пытаются вот эти закономерности вычислять и использовать при игре да? первая группа это иррациональная так называемая группа сюда можно отнести магический способ предсказания и так мы его назвали парапсихологически вот магический это знаете что такое это когда люди хотят получить услугу типа заговор на выигрыш да? вот если вы наберете в гугле например <coughs> Такую, такую, такое словосочетание, как заговор на выигрыш, то вы увидите ряд опций, где вам предлагается вот такая услуга, и, собственно, вы там платите деньги, с вами производят какие-то магические комбинации, и вроде как вы, вот, значит, у вас повышается вероятность на выигрыш. Это вот такой один способ. Он, без сомнения, рациональный. А второй рациональный способ это парапсихологический. Например, mm -hmm. такой, когда. Извините, когда вам предлагают э, некую услугу под названием Управляемое сновидение, да, когда, либо в, значит, вводит вас в трансовое состояние гипнотическое, в котором вы э, можете увидеть будущее, ну и в частности можете увидеть некую выигрышную комбинацию, да, которая. Вот, то есть некое подключение такое к информационному пространству каком то к космосу, да, и вот оттуда приходит эта информация. Uh, эти оба способы, ну, наверное, они допустимы, и люди их используют, но они оба, без сомнения, иррациональны, потому что uh, люди хотят получить некое знание uh, вот о выигрышной комбинации необъяснимым способом, да? то есть непонятно как, ну вот как-то каким-то образом. Следующая группа, наоборот, рациональная, когда люди пытаются анализировать с точки зрения логики математики вот архивы лотереи, да? и здесь есть такой стихийный рациональный подход когда они это делают ну как бы спонтанно что ли да не привлекая сюда какую-то научную базу математическую там логическую и так далее просто вот ну например анализируют э, все архивы э, тиражей предыдущих по принципу, например, там, ну, вот, чего там больше, чето или нечето, да? как четные числа распределяются, нечетные, да? или, например, вот такое часто встречающееся явление, как смотрят, какие числа давно не выпадали и как, которые недавно выпадали, да? и э, делают такое заключение, что ну, вот, если число, например, давно не выпадало, то оно как бы горячее. Uh, то есть должно скоро выпасть а если вот, часто выпадало, ну значит вот оно как бы исчерпало запас своих возможностей и не будет выпадать какое-то время либо наоборот считают, что чем чаще число выпадает, тем значит нужно на него дальше ставить потому что оно часто выпадает Ну и так далее uh, смысл uh, в том, что при таком подходе uh, все таки uh, числа как будто бы наделяются какой-то своей собственной волей что ли, да? И э, получается так, что вот, значит, есть числа, которые, вот, например, давно не выпадали, и это значит, что им как бы, условно говоря, хочется выпасть, и <laughs> они поэтому выпадают. На самом деле, с точки зрения теории вероятности, конечно, вы понимаете, что числам все равно. Э, вот, и у каждого числа лотереи абсолютно одинаковая вероятность выпасть в, в каждом тираже. Она не меняется в зависимости от того, чаще выпадало число до, сегодняшнего тиража, или реже. Да? У всех чисел одинаковая вероятность выпадения. Ну и, наконец, системно-рациональный подход. Это как раз подход, который мы будем использовать в этом цикле видео. Это подход, когда люди пытаются посмотреть на лотерею, как на определенную числовую систему в целостности, которая живет по своим статистическим законам, и понять эти законы, и за счет этого повысить шансы на выигрыш. Другими словами, нас здесь будут интересовать не конкретные числа, да, а конкретные комбинации чисел. Мы будем смотреть, как устроены комбинации и каким образом а, эти комбинации нужно строить более эффективно, чтобы чаще угадывать. Uh, собственно, преимущество такого подхода, вот, рационального, системно-рационального, uh, если коротко их перечислить, заключается в том, что не нужно использовать услуги каких-то магов uh, и значит, отдавать деньги за волшебную какую-то некую такую компьютерную программу, которая вот, вычислит, uh, значит, какие числа там, давно не выпадали, какие выпадали. Такой подход очень важен тем, что обладает алгоритмом действий, который приводит к повторяющимся результатам. И что, что, наверное, самое важное, этому алгоритму можно научиться и анализировать лотереи самостоятельно. И в этом видео как раз мы рассмотрим такой алгоритм, как, как строить, анализировать числовую систему конкретной лотереи, нужной вам чтобы понимать, какие числовые комбинации более вероятны, а на какие не, не нужно ставить практически никогда. Итак, алгоритм. Вот первый шаг, который необходимо сделать. Это а, просто упорядочить числа в тиражах. Да? Мы рассмотрим <coughs> а, на примере лотереи 5 из 36 100 АТО. А, я понимаю, что много людей по-разному относятся к этой лотереи. Есть те, кто ей доверяет, не доверяют. Но мы просто выбрали ее не, из того, не из, э, исходя из того, что мы слишком ее ли, любим, а исходя из того, что она достаточно простая по формуле по своей. Всего 5 чисел из 36, то есть просто для примера ее легче анализировать. Итак, что нужно сделать вначале? Нужно найти достоверный архив тиражей, вам в нем должно быть как можно больше тиражей, то есть как минимум 1000. Да? если меньше тысячи тиражей ну наверное все таки стоит взять какую-то другую вот, для анализа потому что не даст статистика достоверных результатов и важно значит, взять этот архив и после этого упорядочить числа в каждом тираже по возрастам. Ну, то есть, например, вот числа же выпадают в любом порядке, вы понимаете, им все равно, как выпадать. Да? Но нам важно взять эти числа и расставить их от меньшего к большему в каждом тираже. Ну, например, было 30, 31, 22, 23, 35, нам нужно упорядочить 22, 23, 30, 31, 35, они стали в порядке. Это первый шаг, который мы делаем. Что дает такое упорядочивание? Почему это для нас важно? Как я уже говорил, по теории вероятности все числа вот, в данной лотерее, вот, от 1 до вот, 36 <coughs> в этом интервале, они обладают равной вероятностью выпасть. Поэтому бессмысленно отслеживать частоту их выпадения. Если количество наблюдений велико, то все числа будут выпадать с примерно равной частотой если вы возьмете э, все наблюдения например там за э, несколько лет там семь с половиной тысяч э, тиражей практически на сегодняшний день и сделаете почитаете сколько каждое число там выпадало то э, эти значения они будут э, одного порядка да то есть там, плюс минус э, это означает что все числа выпадают одинаково но если вы упорядочите и числа и по возрастанию да, и получите 5 независимых вот таких каналов, 5 столбиков, то там ситуация будет меняться. Итак, когда мы упорядочиваем числа, то мы добиваемся того, что у нас возникает 5 независимых числовых каналов, как мы их называем. А, Б, С, Д, Е. Назовем их латинскими буквами. Uh, и это означает, что каждый из этих каналов начинает характеризоваться собственным набором чисел, то есть диапазоном чисел, которые в нем встречаются, а также собственной частотой, с которой эти числа там встречаются. Другими словами, uh, если мы возьмем число, например, 9 вот в первом канале, да, которое выпало в первом канале, в первой позиции в комбинации тиражной комбинации, и это же число, которое выпало во втором канале, то оно будет встречаться в этих позициях с равной частотой. То есть здесь, например, число 9, ну, наверное, будет встречаться чаще, а в канале B, наверное, реже. Да? Но вот более очевидно будет, например, пример числа 23. Например, если даже человека, который не занимается подсчетами особенными, но ну, который имеет опыт игры в лотерею, просто спросите, задайте ему вопрос: вот как вы думаете, число 23 будет чаще выпадать на второй позиции в комбинации да, или на четвертой позиции, то, ну, наверное, в 99% случаев человек скажет, что Конечно, число 23 будет чаще выпадать в четвертой позиции. И в позиции второй будет крайне редко встречаться. И мы дальше увидим, что это абсолютно так. То есть число 23 будет иметь разный вес в зависимости от того, в какой позиции оно выпадает в комбинации. Вот что дает упорядочивание чисел в тиражах. Дальше делаем шаг второй. Определяем распределение чисел в каждом из каналов. Для каждого канала необходимо определить тип распределения, то есть необходимо выяснить диапазон чисел, выпадающих в каждом канале, а также частоту их выпадения. Да, вот вы видите здесь пример того что получилось, того распределения чисел, которое получилось в канале А, в первом канале. Для этого необходимо просто построить график, где по оси Х будут все числа, лотереи от 1 до 36 в данном случае. И по оси Y будет частота их выпадений, То есть, как часто, сколько раз <coughs> выпало то или иное число. В результате получится некий профиль такой. Да, видите? И так необходимо сделать для каждого канала. У нас их 5. В результате получится вот такая картинка. Что здесь интересно? Ну, вы видите, что значит, каналы А, B и C имеют совершенно разный профиль распределения да? Каждое из этих распределений оно имеет свое название там, в, в науке, если вас это интересует вы сможете это найти в массе источников, например, в википедии набрав распределение, да? распределение вероятности например, вот это вот распределение, вот этот профиль он похож больше всего на так называемое экспоненциальное распределение, вот этот Профиль, например, похож на так называемое гамма-распределение. А вот это, вот, наверное, больше всего похож на так называемое нормальное распределение. Что еще интересно, вот эти вот два канала, видите, они получились по форме симметричные абсолютно. Вот если провести здесь линию, как бы отражение, как будто, да, вот этот канал является отражением вот этого и наоборот. Это само по себе интересно, это говорит о том, что все-таки вот в числовой системе есть некая, некий внутренний баланс. Да, и это графически, визуально, вот таким образом проявляется. Итак, мы получили вот такие пять э, профилей графиков распределений. И теперь двигаемся дальше, смотрим, что мы сможем можем с ними делать. Шаг третий. Мы накладываем графики распределений друг на друга. И э, здесь получается достаточно уже интересная картина. Значит, ну, прежде чем их наложить друг на друга, нужно сделать такой важный момент. Нужно все э, распределения привести к единому знаменателю. Дело в том, что вот если вы обратите внимание, здесь они в сырых цифрах, они, э, у них будет разные максимумы. Например, здесь 400 с чем-то, э, здесь 200 с чем-то, здесь там, не, хват... не дотягивает до 200. Даже, да? Но вот чтобы иметь возможность их сравнивать и накладывать друг на друга, нужно их привести к единому <coughs> знаменателю. Примем для удобства за максимум тысячу у всех. Да? Таким образом у нас получается вот такая целостная картина распределений э, в данный, чисел э, в данной лотерее. И теперь мы видим, как числовые каналы взаимодействуют друг, друг с другом. Да? И обращаем внимание, что каждый график получается распределенным на 5 частей. Вот вы видите, да? Например, вот, вот это вот э, график распределения м, канала А, первого канала. Видите, у него 5 частей. Вот раз часть, два часть, три части, четыре части, пять части. Да? И причем эти части не, не мы как-то искусственным образом придумали и выделили их. Они получились естественным образом за счет наложения друг на друга э, распределения разных каналов. Такие же части 5 штук есть в каждом другом канале. Вот канал Б: Раз часть, два часть, три часть, четыре часть, пять часть. Да? А теперь можем с этой схемой работать дальше и м -м -м -м, двигаться к тому, чтобы использовать ее по назначению, то есть э повышать шансы на выигрыш. Как это сделать? Нужно, м -м -м, шаг четвертый, нужно закодировать теперь все части графиков распределения. Вы видите, как мы это сделали, да? Ну, значит, буква в каждом коде отражает название канала, с чем вы уже знакомы. И каждую часть теперь просто называем цифры, То есть к букве добавляем цифру. То есть, например, получилось А0, А1, А2, А3 и А4. Также во всех графиках всех каналов. Да? Что здесь... Важно, важно, что цифра означает условную категорию редкости группы. А, то есть 0 означает очень частое число, и 4 в данном случае, вот, в первой категории, обладает, означает очень редко. То есть чем больше число, тем реже значит, встречается эта группа чисел в э, данном канале. Также важно для удобства, поскольку симметричные есть здесь части, да, для удобства те части, которые встречаются справа от нуля, будем обозначать положительным индексом. 1, 2, например, c0, c1, c2. Те, которые слева, будем назначать, обозначать отрицательным. То есть c0, c-1, минус C c-2. И также здесь, например, b0, b-1, здесь b0, b1. Да? Данная картинка уже позволяет понять, каким образом все многообразие числовых комбинаций можно закодировать в сравнительно небольшое количество их типов да? Вот э, таким образом таблично представим себе эту картинку еще раз Она э, дает более наверное, такое правильное точное представление о том, как устроена система, чис числовая система лотереи данной вы видите, да, что здесь на этой таблице те же самые вот эти вот отрезки каждого канала просто представлены разными цветами. Плюс еще мы посчитали а, значит, процент а, случаев, а, в которых данная числовая группа встречается на данной позиции в числовой комбинации. Ну, например, вы видите, вот есть группа А0 да, в первом канале она встречается в, почти в половине всех случаев, вот эти четыре числа, почти в половине всех случаев выпадает именно они, в первую, в первую позицию. Да? А, то же самое есть во второй позиции лидера, вот, например, больше, чем в половине всех случаев выпадает вот эта категория B0, да, во второй позиции от 5 до 14. А, и есть, наоборот, так называемые наиболее холодные числа, да, вот, Видите, вот, вот они, обозначены цветом. Итак, что значит горячие и холодные числа? Буквально это означает, что, например, числа с 5 до 8, рассмотрим вот эту вот числовую группу, они выпадают максимально часто в канале, канале B, то есть на второй позиции в комбинации. Практически в 58 случаях выпадают эти числа, ну и вот рядом стоящиеся в этой же группе. Uh, дальше гораздо реже uh, они уже выпадают в канале А, то есть на первой позиции, в 27% случаев. Uh, в канале С uh, и Д вы видите, да, вот эти числа вообще очень редко, крайне редко выпадают. Ну, в, на третьей позиции только в, в, в порядка 6% случаев, и на четвертой позиции там, только порядка трех 3% uh, процентных случаев. А в, в, в, в пятой позиции позиции е e, в канале е e, а выпадают из них вообще только два числа 7 и 8 и но ну, это происходит вообще крайне редко то есть если вы увидите эти числа в пятой позиции ну да это удивительно да. но такое случалось, случалось но крайне редко итак что же эта картина вся теперь нам дает и как мы можем этим пользоваться <coughs> ну следующим образом вот у нас есть такая гипотеза которую дальше мы рассмотрим и если она подтвердится, эта гипотеза, то это поможет нам э, выигрывать чаще. Итак, гипотеза такая, что комбинации, которые строятся по формуле А0, Б0, С0, Д0 и Е0, да, вот по такой нулевой формуле условно, будут чаще встречаться в архиве тиражей данной лотереи. Если это так, если они на самом деле чаще встречаются, то это означает, что на них чаще и нужно вставить, да, потому что они по статистике чаще встречаются, всегда. Итак, шаг пятый. Проверка этой гипотезы. Условно, нулевая гипотеза, или назовем вот так вот гипотеза А0, б 0 C0, D0, E0. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо построить множество всех возможных типов комбинаций таких. На самом деле, это не так сложно, учитывая, что у нас 5 числовых каналов, и в каждом канале 5 вариантов значений, получаем всего 3125 возможных типов комбинаций в принципе да? и дальше что еще интересно вот если вы сделаете потом анализ то вы увидите что практически возможно из этих 3125 всего порядка 420 комбинаций дело в том что на практике некоторые комбинации просто физически невозможны например сочетание b1 ну, к примеру b1 c минус 2 да, вот если мы посмотрим сюда b1 c минус 2, или даже c минус 1. Вот если выпало э, число на второй позиции, например, от 15 до 18, то вы понимаете, что в третьей позиции уже не может быть числа меньше. Да? То есть это могут быть только числа вот уже отсюда, вот из этого. Если при условии, что мы упорядочили числа в тираже, да? вот если здесь выпало э, на второй позиции 15, 16, 17, 18, то здесь, на третьей позиции уже не может быть числа меньше этих, да? очевидно. Поэтому значит, вот в это число комбинаций 3125 входит только... входит вернее, все теоретически возможные комбинации, но из них практически возможным будет только вот 420 типов. На самом деле. Итак, мы делали, сделали это пространство всех комбинаций и смотрим теперь, каким же образом значит, какие комбинации из них будут лидировать, да, и найдем ли мы здесь какую-то закономерность. Вот вы видите, на этом графике отражен, отражен весь спектр этих комбинаций, здесь вот от единицы до 3125, да, они здесь все присутствуют, и вы видите, как часто каждая из этих комбинаций встречалась на протяжении 7483 тиражей, да. Что мы здесь видим? Мы видим явного лидера. Это комбинация номер 195. Под этой, этим номером выступает как раз нулевая комбинация. Вот она, видите, Вот в таблице здесь она приведена. Это означает, что мы подтвердили эту гипотезу. Да, что действительно комбинации, которые имеют вот такую формулу, то есть А0, Б0, С0, Д0, Е0, которые выстраиваются именно по этому принципу, они чаще всего встречаются. А, значит, но что мы еще здесь видим мы видим что есть еще и другие какие-то комбинации видите которые ну условно вот если взять за некую условную границу 100 100 раз да, то есть еще и другие комбинации которые также выделяются в этом смысле по частоте встречаемости если их выписать вот что мы сделали здесь в таблице <coughs> то вы также увидите одну интересную вещь что а, их формулы по которым они устроены они тоже очень близки к нулевым. То есть э, сумма числовых кодов в каждой из этих комбинаций она не будет превышать 2 по модулю. Ну, например, вот комбинация номер 170 выпала 114 раз, да, э, что немало по сравнению вот с э, лидирующей комбинацией, которая выпала 250 раз. Э, значит, она строится по э, формуле 0, 0, минус 1, 0, 0. Да. Другая комбинация, там, вот 207 раз выпала, тоже 0, 0, 0, минус 1. Да? А комбинация выпала там, 173 раза, 1, 0, 0, 0, 0. 0 да? И вот, ну, вот есть комбинации, которые 104 раза, уже минус 2 есть, но тем не менее 4, 0. Да? А вот такая интересная закономерность. Мы, в общем, подтвердили эту гипотезу и дальше двигаемся уже к следующему шагу алгоритма создаем теперь индекс редкости комбинации учитывая, что мы теперь знаем, что эта закономерность есть, она работает мы можем создать инструмент некий такой индикатор, который позволит нам определять по набору цифр комбинации насколько такое сочетание чисел является редким для выпадения ну например, вы там, хотите сделать ставку да, хотите сыграть в 5 из 36 например и думайте, так, вот я хочу поставить там, чис, значит, 4, 10, 11, 27, 29 интересно думаете вы, а вот как насколько вообще эта комбинация она часто может упадать или насколько она редка или наоборот нередка да, для этой числовой системы По, э, зная вот эту закономерность, вы можете совершенно спокойно э, закодировать эту числовую комбинацию вот, с использованием вот этой вот таблицы с да? вот, использованием этой таблицы и когда вы ее закодируете то вы получите вот такой вид да? 0, 0, минус 1, 0, минус 1 да? и сумма кодов будет составлять 2 так вот мы сделали а, для всех комбинаций в архиве порядка 7000, 7400 с чем-то 83 по-моему Значит, и получили в результате вот такую вот гистограмму. Вы видите, что эта гистограмма она очень красноречиво свидетельствует в пользу нашей идеи, что сумма кодов тиражных комбинаций действительно может отражать степень редкости числовой комбинации. То есть вы видите совершенно четко видно, что чем меньше вот эта вот исходная сумма, тем более часто комбинация выпадает. Во, во всем архиве. И, соответственно, наоборот, чем больше чем она больше, эта, эта сумма, неважно, в любую сторону, в, минус, в сторону минус 10 или в сторону 10, тем более редко эта комбинация выпадает. Очень интересная закономерность, и красивый график получился. И теперь, зная все это уже, мы завершаем создание индекса редкости комбинации. Поскольку для нас не важен, как выяснилось, знак суммы кодов, да, то есть вы видите, неважно, вот сюда уходит число или сюда уходит число. В любом случае это одинаково характеризует степень редкости. То есть важно, что число отличается от нуля, а не важно в какую сторону. Да? Вот имея в виду это, примем за адекватное значение индекс редкости значение суммы кодов комбинации, взятое по модулю, то есть без знака. И в результате получим такой вот график. Вот смотрите, в результате он поднялся, как бы, да? За счет чего это произошло? Вы понимаете, за счет суммирования э, вот этих вот одинаковых э, по модулю значений. То есть знак, если мы убираем, то по модулю они, например, 1 и минус 1, в любом случае это 1, они складываются, поэтому столбик становится выше, да? И вот, э, соответственно, вот здесь получилась такая картира, картина. <coughs> Вы видите, что... Э, Значит, здесь, э, например, вот, лидирующей стала вообще единица, значение единицы. Просто по одной простой причине, что, э, в принципе, и единицы, и минус единиц э, во всем объеме комбинаций аж 21%. Да? И, но это не противоречит нашей э, изначальной гипотезе, потому что 0-то он только один, а единиц может быть двух типов единиц. Минус один, не один, Поэтому это означает, что выгоднее делать ставку на комбинации, которые, наверное, будут вот находиться где-то вот в этом диапазоне. То есть не, не превышать все-таки 2. По, ну, или 3, максимум, 2 по, по модулю. Да? И если вы посмотрите, смотрите, посмотрите, вот, какие, какое количество процентов всех комбинаций покрывают вот эти вот, то вот эти три, ну, максимум 4, они займут порядка 70% процентов всех комбинаций вообще. Да? Вот на эти комбинации будет приходиться, ну там уже совсем маленькое количество. Итак, что отсюда нам нужно вынести? Нам нужно вынести одну простую мысль, что чем меньше значения индекса редкости комбинации, условно назовем его вот так вот R I, да, двумя буквами, чем Меньше такое значение, тем более вероятно, что такая комбинация выпадет. Каким образом применять полученные знания? Мы получили вот такой алгоритм, который здесь приводится. Он позволяет системно подходить к анализу числовых потоков лотерей, любых лотерей, и создавать такой инструмент, как индекс редкости комбинации. Напомним еще раз коротко основные шаги такого алгоритма. Первое. Мы упорядочиваем числа в архиве тиражей. Второе. Определяем профили распределения чисел в получившихся каналах. Затем накладываем графики распределения друг на друга, выявляем взаимодействие числовых каналов друг с другом в числовой системе лотереи. Кодируем затем все графики, все части графиков распределений буквами и цифрами. Проверяем гипотезу нулевого типа комбинаций, то есть что нулевой э, тип, э, нулевая формула комбинации, она наиболее часто встречается. И, наконец, создаем индекс редкости комбинации как конкретный инструмент, который позволяет э, определять, насколько все-таки вот эта комбинация, которую вы планируете поставить, она э, является редкой, соответственно э, или частой, соответственно, вероятной для выпадения. Значит, если у вас нет желания особого самостоятельно разбираться с данной информацией, но есть желание быстро посчитать индекс редкости, вы можете воспользоваться готовым калькулятором на нашем сайте. Он на нашем сайте epicurica.com. Он там сделан для лотереи 5 из 36 и работает бесплатный. То есть вы просто заходите, вбиваете туда номер комбинации и он вам подает вот эту цифру. Также вы можете заказать нам изготовление такого калькулятора практически для любой интересующей вас лотереи. Мы проанализируем архив лотереи, главное, чтобы был архив. Да, сделаем этот анализ, вышлем вам все цифры и расскажем, как считать. Значит, в этом случае, если у вас есть такой интерес, вы можете просто написать письмо по адресу ком и мы вам обязательно ответим и, и сделаем для вас такой калькулятор. Вот. А, в заключение хочу показать собственно вот как сайт сам выглядит да, и чтобы вы обратили внимание а, на то вот, куда вы заходите и здесь в разделе прибыль вы сюда заходите здесь есть калькулятор прибыли и чуть ниже как раз находится вот этот вот калькулятор индекса редкости комбинации для лотереи 5 из 36 вы заходите сюда набираете какую-то комбинацию ну например 4 7 условно, 20 25 32 например, да? вот и он вам выдает вот этот индекс редкости, вы видите, 2. То есть это означает, что вот такого рода комбинация, она, э, как вот вы видели на, из предыдущего анализа, она достаточно распространена в данной числовой системе в формате 5 из 36. Поэтому она очень э, такая хорошая для того, чтобы ее ставить. Да? Плюс, соответственно, вы понимаете, что если вы... Э, еще добавить каких-то сюда дополнительных э, элементов анализа, скажем, э, прогнозирования какого-то, да, например, с помощью э, нейронных сетей, э, либо других каких-то инструментов, которые вы используете. Вы можете просто в комбинации этот инструмент, индекс редкости, использовать э, теми комбинациями, которые вы генерите как-то своим способом. Вы просто можете отсекать и отслеживать те комбинации, которые, ну, может быть, не вписываются. Вот слишком у них высокий индекс редкости получается. Соответственно, вы можете просто их отсеивать в сторону. Итак, мы завершаем. Это было первое ви видео из нашего цикла. Видео о том, как выигрывать чаще внутри. Спасибо за внимание и будем на связи.